Так, ребят, всем доброе утро. Всем привет-привет. Сегодня э, рубрика немножко необычная. Для да, тех, кто меня не знает, я Виктор Бондолет. Я являюсь создателем э, сообщества номер один успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro. Я являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет, в, в частности через социальную сеть ВКонтакте, по выстраиванию автоворонок, по системам масштабирования и обучения команд. А Лариса спрашивает, можно ли перевести личную страницу в группу? Можно. Можно как группу в страницу, так и страницу в группу. Но там получается периодичность вроде бы один раз в месяц, либо один раз в две недели можно это сделать. Но скорее всего один раз в месяц. То есть если у тебя сейчас группа, ты можешь ее в страницу перевести, потом со страницы обратно, там, например, через месяц в группу перевести. Проблема, как мне кажется, всех новичков, как адекватно реагировать на отказы, чтобы мотивация не падала. Хороший вопрос, Екатерина. Ну, на самом деле, нужно изначально задуматься о том, как эти отказы не получать. Нам нужно в корень проблемы, да, то есть вот искать саму проблему в глубине почему зачастую мы получаем отказы? Вот, Екатерин, давай мы с тобой поинтерактивим. И вот как ты думаешь? И, и все, ребят, давайте подключайтесь, для того, чтобы было веселее. И все вместе мы раскроем очень интересную глобальную картинку, которая на самом деле волнует каждого. Я, например, свой бизнес вообще строю без отказов. Я их не слышу. Я их не слышу и не вижу. Я только принимаю, например, заявки в свой бизнес, на анкеты, на собеседование. И человек либо уже целенаправленно понимает, что ко мне нужно идти в бизнес, либо просто я их не слышу. Когда я что-то предлагаю, у меня есть большой круг людей, которые меня видят, которые на меня смотрят, и тем самым кто-то принимает мое решение, кто-то не принимает. Но лично я отказы не, не получаю. Поэтому, ребят, давайте вот вкопаемся в корень проблем. Почему мы получаем отказы? Самая главная причина номер один, почему получаем отказы. У большинства на, на подсознании, что сетевой это фигня, пирамида. Сами не уверены в своем предложении. Первое, с чего начинается бизнес, это с, с вас самих. А, не, не видеть вас эксперт, так не попадаем в потребность, не виде не видит вас эксперта. А, первый корень зла это мы сами. Да, то есть мы когда приходим в сетевой маркетинг, вот я сейчас сейчас, кстати, подготавливаю статью. Там есть очень интересный вопрос, который я прошу всех ответить. А... А стыдно ли вам, что вы занимаетесь сетевым бизнесом? Да? То есть, стыдитесь ли вы тем, чем вы занимаетесь? Либо вы гордо можете вот так вот стать и сказать, я профессионал в сетевом бизнесе, я занимаюсь сетевым бизнесом, и а, я горд этим потому, что я зарабатываю на жизнь, я имею свободу, я нахожусь дома, с детьми, с семьей. Вот. Вы гордитесь тем, чем вы занимаетесь? Либо вот у вас какой-то вот такой какой-то дискомфорт? Это вот первая причина. да? То есть, Причина в себе. Во-первых, мы вот убираем этот корень зла. А в чем вообще, почему он появляется? Ну, конечно, это определенные проявленные стереотипы. Изначально к нам заложены с годов так 90-х. Хотя сетевой маркетинг уже существует 1930-х годов. Да, то есть, он начал э, образовываться. Вот, но с 90-х годов он пришел к нам и не понимая нашего менталитета начали вот эти сумки клунки да то есть ходить продавать прямыми продажами заниматься не сетевым маркетингом вот но на самом деле вы на самом деле вот центр вселенной для себя для своего бизнеса и то что кто-то о вас думает и тот кто думает вообще об индустрии в целом не имеет никакого абсолютно значения на ваши результаты потому что вы можете сформировать тот взгляд то мнение и то представление о вашем бизнесе который вы хотите представить но для этого нужно поработать во-первых над собой вам нужно быть стопроцентно уверенным в том что вы предлагаете во первых вам нужно быть продуктом своего продукта вы должны сами как многих грубо говоря хавать свой продукт да, хавать кушать свой продукт получать результат в первую очередь, да, получат результат для того, чтобы вот эта внутренняя уверенность росла, потому что сколько бы нас внешне не мотивировали, никакие там мероприятия, кампании, день, дни рождения, спонсоры, я вот сейчас провожу для вас какой-то там брифинг, да, то есть и возможно я каким-то образом вас вдохновляю, но в любом случае... Первая причина результата это внутренняя мотивация, да, то есть то, что вас подталкивает. И внутренняя мотивация создается несколькими способами. Первое, это у вас есть жгучая цель преуспеть, потому что, например, у меня есть партнеры, которые приходят ко мне в бизнес. Моя целевая аудитория это сетевики, да, то есть я с другими не работаю, мне не интересно. Вот опять же, вот как Екатерина Написано большинство, под, под, большинство подсознаний, что сетевой это фигня и пирамида, и поэтому я с большинством этим не работаю. Я работаю с сетевиками, для которых сетевой это нормально и это не пирамида, то есть я сразу же отсек этот момент. Но это уже момент номер два, когда вы понимаете свою целевую аудиторию. Но сейчас мы говорим о первой причине, это самих себя. Вам нужно воспитывать эту внутреннюю причину, и вот вам нужно понять вот это жгучее желание преуспеть. Некоторые из моих партнеров приходят ко мне в бизнес, даже сетевики, и начинают себя саботировать. Я не буду делать личный объем, мне это не нужно, я не буду продолжать. ...продуктом своего продукта, но это на подсознательном уровне. Если вы не делаете личный объем и не потребляете сами же свой продукт, что можно вообще ожидать от вашей команды, если она к вам придет? Вы, вы всегда привлекаете аналогично тому, кто вы есть на самом деле. То есть вот если взять всю свою команду, вот у меня в структуре более 500 человек. И если вот взять вот эти все 500 человек, сложить воедино, а получусь один, целый «я», да? и так вот всегда, то есть вот вы строите сеть так, такую по частичкам, которые являются вы сами. И мои партнеры, которые приходят ко мне, которые самосаботируются, я вижу и э, себя в их когда-то. Я тоже сам себя саботировал, я тоже не хотел делать личный объем, я не видел в этом важности. Но, на самом деле, когда я понял, что, например, потреблять свой продукт и делать личный объем, это в первую очередь инвестиция в бизнес, который меня же будет мотивировать делать результат, чтобы я не тащил, например, деньги с кармана, а вообще мой бизнес как минимум э, приносил мне в ноль, да, то есть работал в ноль и как максимум я свой личный объем делал уже с результата своего бизнеса, это уже совершенно другой подход, то есть вы начинаете осознанно себя программировать, что нужно действовать на результат, не просто вот просиживать штаны и делать мнимую видимость каких-то действий. А нет, вы делаете конкретные действия. И первое, вы являетесь продуктом своего продукта. Вы должны кушать свой продукт, вы должны получать свой, свой результат. Когда вы начинаете получать свой результат, вам очень просто становится его рекомендовать. Просто даже продавать, не продавая. Я, например, никогда продажей не занимаюсь. Ну, Обманул, да? То есть... Любое, любое продвижение идеи это и есть продажа, маркетинг, продвижение, бизнес-предложение, это и есть продажа, то есть это вот все приводят такую аналогию, но я сейчас говорю о той продаже, в которой все видят вот... Распространение, да, то есть продажу баночек, продажу продуктов. Я этим не занимаюсь. Мне проще сделать личный объем. Потому что я просто меняю потребительскую корзину. То есть, грубо говоря, я не иду в магазин, который у меня через дорогу, а я иду в свой интернет-магазин, где мой продукт аналогичен даже лучше тому, что в магазине. Я его покупаю. Мы всегда продаем, даже сейчас вы себя продаете. Ну, вот так я об этом говорю что предложение бизнес это тоже продажа, но многие этого не понимают и когда они приходят сюда и маркетинг, а, тут что продавать надо, ну то есть они же продавать не говорят с той точки зрения, что идею продвигать, а продавать себя, да, то есть то есть вот позиционирование это тоже продажа. они имеют они имеют вот традиционное понятие спекуляции, купи продай, то есть взял в компании продал и это немножко другое, да, то есть и, ну, у каждого свое мировоззрение немножко другое, поэтому я вот именно этим не занимаюсь. И когда я становлюсь продуктом своего продукта, вот у вас, например, есть спортивное питание, у вас есть, может, батончики, у вас есть там функциональное питание, у вас, может, есть средства для дома, косметика, бады, неважно, что вы продвигаете. Вы в первую очередь получаете свой результат, на вас это видно, эмоционально на вас видно, когда вы общаетесь со своей же аудиторией, которая похожа на вас, и, которая сталкивается с такими же проблемами, с которой сталкивались вы. И когда благодаря вашему продукту вы его решили, предложите мне этот продукт вообще проще простого. Мама в декрессе блин, у меня пятна, а, у меня там кто-то не оттирается. Окей, на, попробуй мой продукт, М М М попробуй мой продукт. он мне решил эти проблемы. О, Давай! Попробовала, сразу же человек заинтересовался, А как его купить, где его купить, то есть вы, вы не продаете, вы рекомендуете, вы даете пробовать, вот даете ценность наперед, привыкните давать всегда пробовать, давайте всегда ценность, чтобы человек получил результат, а то получается так, что... Мы зачастую нач... сами не уверены в продукте, и нам лишь бы его продать, потому что попробовать нам страшно, а вдруг ему не понравится, тем самым вы не уверены в своем продукте. Да? То есть а вам нужно решать проблемы человека, и никто не будет в лоб что-то покупать, будучи не в, в, той, в том либо ином товаре. Потому что зачастую вот сейчас очень много испортилось, например, отношения, к старым компаниям, ну, например, к Reflame, грубо говоря, либо к Faberlic. Но в любом случае, даже в тех компаниях есть очень хороший, качественный продукт, на котором можно делать результат. И для того, чтобы вот этот стереотип убрать, вот этим консультантам нужно идти и просто дарить те же пробники, те же помады, те же карандаши своему окружению, грубо говоря, для того, чтобы у них развеять этот стереотип, и они заинтересовались, а покажи каталог, а что у вас еще есть. Да, то есть, и когда вот они говорят, а покажи каталог, и что еще у вас есть, это это означает, что вы уже им не будете дарить. Это означает, что они сейчас вам сделают заказ. И это совершенно другой подход и конверсия совершенно другая и трата времени совершенно другая да то есть вы потратите например 10 минут для того чтобы подарить что-то кому-то и потом прийти из со стопроцентной уверенностью человек делает заказ в раз десять больше тому чего вы подарили потому что будучи пробники какие-то либо вы сами эти пробнички делаете, это ну это минимальная такая инвестиция которая потом окупается в, в разы больше от вашего окружения поэтому продукт вашего продукта вам нужно быть уверенным в свой продукте делать результат мне нравится как в гербалайфе ну я не в гербалайфе не подумайте но в гербалайфе очень круто продвигают продукт они устраивают марафоны они устраивают какие-то флешмобы квесты по похудению бесплатные они вовлекают людей начинают э за движуху, в движуху эту вовлекаться, да, то есть правильно питание, там пропагандировать, давать рецепты, и как, как следствие, например, предлагают как дополнение, например, и как усиление свои БАДы, там, функциональное питание. И когда люди проходят, даже если они не покупают, хотя большая часть покупает продуктом, ну, не больше, там процентов 10-20%, они говорят, смотрите, мы делаем вызов, мы делаем вызов, например, на 90 дней, смотрите, как мы изменимся. И вот они собирают аудиторию и делают такое, знаете, реалити-шоу, когда человек, вот будучи полным, либо с лишним весом, они берут и благодаря этому продукту, кто худеют и за 90 дней у них такая клиентская база выстраивается. плюс кроме клиентской базы к ним такие партнеры приходят в сфере спорта в сфере фитнеса в сфере вообще похудения. обычные люди которым тоже есть такие проблемы и вы им ничего не впариваете да а по итогу вы просто делаете ток-шоу за которым очень интересно наблюдать и человек видит вас и свою проблему. Вы каждый день говорите о своих трудностях, что вы едите, блин, мне хочется так картошки жареной поесть, а э, надо там яйцо сварить, либо на салаты переходить, плюс еще ну радуют вот коктейли хоть сладкие и бла-бла-бла, знаете, вы говорите и даже показываете свои срывы, как вы морожко пошли купили, шоколадку купили, вы показываете эти срывы и тем самым э, аудитория, которая за вами следит, они, она видит вас, э, вас себя. И тем самым эти вот продукты продавать вообще как бы проблема ноль. Вот, это раз момент. Плюс еще люди достигают постоянно результатов, да, то есть вот в таких подобных компаниях, например, люди, которые... Вот как показывать результат? До и после очень хорошо работает. И когда вы, например, вот я видел один из результатов, человек марафон пробежал, там, наверное, 100 километров пробежал, за, за неделю либо за сколько не буду говорить там ну короче за какое то промежуток времени такой марафон длинный был и он достиг финишной прямой, и вот у него брали интервью, и вот он сказал, если бы там, например, не БАДы той, той компании, либо не спортивное питание, либо не то-то, не то-то, я бы этого не сделал, потому что я понимаю, я раньше бегал и раньше занимался, но у меня не было такой физической выносливости, как сейчас, благодаря тому-тому-то продукту, да, то есть это вот пассивная продажа, когда вы достигаете каких-то результатов, и благодаря чему, благодаря чему, вот это вот слово, благодаря чему вы получаете результатов ваш продукт должен стать благодаря чему вот и это вот причина номер раз вы становитесь уверены в продукте потому что вы сами получаете результат он вам нравится вы притерлись к продукту вот в первую очередь вы притерлись и вам уже вот вы, вы не понимаете как вы можете жить вообще без этого продукта потому что ежедневно его используете. А, второй момент первого, первого шага это уверенность в своей компании, да, то есть вам нужно понимать, за что вы получаете деньги, как тут заработать первую тысячу долларов, например, да, то есть вы должны понимать свой маркетинг план. Если вы не уверены в компании, вы не уверены в производстве, вы не уверены в правообладателях, в президенте там, в основателе компании, вы не понимаете маркетинг план, вам тяжело доказать э, суще, существенность этого бизнеса, то есть, потому что у вас должны быть цифры. Если вы предлагаете бизнес, вы должны говорить на языке бизнеса, на языке цифр, как здесь заработать деньги. И когда вы будете понимать вот эти цифры, как здесь заработать деньги, вы сами уже будете просчитывать свой бизнес. Вы будете понимать, что для этого необходимо сделать. Не просто то, что вам сказал спонсор, а вы сами будете понимать. Ага, для того, чтобы я, например, стать директором, либо там бриллиантом, сапфиром, вот мне нужно, например, 5 лидеров первой ветки, грубо говоря, да, либо для того, чтобы мне получить Мерседес от компании, мне нужно там вот сделать товарооборот 10 тысяч баллов, а 10 тысяч баллов это, например, миллион, ну, чуть больше миллиона российских рублей, и, и для того, чтобы миллион сделать, мне нужно там, например, 5 лидеров, 5 лидеров делать, например, по 200 тысяч. Да, то есть по 200 тысяч. И вы так вот просчитываете свой бизнес, и на самом деле, когда вы раскладываете, вы понимаете, к чему вам нужно стремиться, раскладываете вот по планам, вы уже понимаете, вот мне нужно стараться привлечь 5 лидеров. И вы не работаете просто, не зацикливаетесь на одном человеке. О боже, приди лишь бы ко мне в бизнес. Вы должны понять, вот того человека, который вот так вот вы тянете, о боже, он не станет вашим лидером никогда в жизни. Вот когда он сам созреет, и когда он сам скажет, а расскажи ко мне подробнее о своем бизнесе, это уже совсем другой результат. вот шаг номер один это быть уверенным в своей компании это свой продукт это вообще в целом компании быть профессионалом своей компании понимать за что вы получаете деньги и что для этого необходимо тогда появляется внутренняя энергия внутренняя уверенность в себе когда вы рассказываете о бизнесе о продукте вы совершенно себя по-иному чувствуете это знаете, как э, качок против ботаника. Вот я всегда привожу такой пример. Встречается качок против ботаника, и э, ботаник говорит, слушай, 2 плюс 2 сколько, э, э, а качок 5. Э, ботаник такой, какой 5? 4. А он такой, 5. Да блин, ты что? Ну смотри, 2 плюс 2, 4. 5. Блин, ну ты вообще ничего не понимаешь. Это 4. И качок такой. И это то же самое, да, то есть... Про против, против танка не попрешь, да, то есть против качка не попрешь. И вы должны стать качком в, сво... в своем бизнесе, вы должны знать, возра... когда вы знаете о компании, вы уверены в своем продукте, вы знаете продукт изнутри, не просто из картинок, из текста и компанию просто по обложке по названию своей компании. А когда вы пропитаны компанией, вы знаете ее. Ну, фанатизм и профессионализм, это немножко две разные вещи, чтобы вы понимали, да. То есть вы должны быть профессионалом в, сво... в своем бизнесе, и поэтому вам нужно знать там компанию, маркетинг, продукт, и когда вам что-то возражают, говорят, что это лохотрон, что то пирамида, что продукт фуфло, у вас на все это будет возражение, да, ответы на возражение. И когда у вас есть ответы на все возражения, человеку просто либо останется согласиться с вами, промолчать и просто сказать, ну блин, я не прав, наверное, я присмотрюсь. да, То есть он скажет, я, я нет, это фуфло, поэтому я не пойду. Нет, он скажет, хорошо, я попробую разобраться, я посмотрю. И просто вот в таком тоне он уйдет с разговора. Либо он скажет, блин, наверное, ты прав, давай-ка попробуем. да, То есть совершенно другая картина, когда вы уверены в себе и в своем бизнесе, в своем продукте, и вот совершенно по-иному разговор идет. А если вот вы не уверены, тогда уже проблема, знаете, вот, ну, надо искать вот в этом проблему корень, да. То есть, возможно, ваша компания там хайп какой-нибудь, да, то есть, и вы боитесь, что этой компании может неожиданно не стать, там, какой-нибудь криптовалюта, да, которая буквально за декабрь в два раза меньше стала, потому что э Стив Возник, блин, все свои биткоины пошел обменял на доллары. Один человек, ребят, один человек, который просто-напросто понимал, что ему не нужно, блин, бесп... он беспокоился о том, а вдруг этот мыльный пузырь лопнет, он просто пошел, все свои вложения, которые он просто ради интереса за 700 долларов еще купил, биткоин, и пошел в декабре обменял. 17 декабря биткоин еще стол 20 тысяч, там 19, практически 20 тысяч долларов, а 24 декабря он уже стол практически 13 тысяч долларов, а сейчас 11. Понимаете разницу? И вот это вот то, вот это все доказывает, что например, там, э, что биткоин, например, никакой ценности не имеет, а только на, на интересе людей. Пока он интересен, он растет. А как только стоит одному человеку очень крупную сумму снять, биткоин прям обваливается. Вот. Поэтому, если вы не уверены в своей компании, если вы чувствуете, что это возможно пирамида, на самом деле пирамида, да, то есть либо хайп, либо вы не уверены. Там знаете, вот обычно вот я был однажды в одной компании которая IT-технологии продвигала, и там вход в бизнес 300-1000 долларов. Я был уверен в себе, у меня были крутые навыки продаж, я рекрутировал легко, и на 300, и на 1000 долларов, благодаря технологиям мастер, мастера продаж и рекрутинга, который вот у меня продукт есть. и Но... Получается так, что я был ослеплен компанией, я шел в окружение, в свое окружение, я, я их вовлекал, я их продавал в компанию. Люди заходили ко мне на тысячу долларов, зная, что, ну, как бы мной. Но потом я осознавал, что, блин, а если иногда некоторым косметику, например, тяжело продвигать, либо там товары повседневной деятельности, а как же мо мое обычное окружение, которые работяги там вообще ни с чем никогда в бизнесе не были связаны, как они будут на свое окружение продвигать на 300-1000 долларов бизнес? Это у меня был опыт уже в в 3 года, а у них-то нет вообще опыта, и поэтому, оказывается, я их обманывал. И потом у меня зародилась какая-то неуверенность в компании, неуверенность в себе, зачем мне это вообще нужно? нужен вот поэтому а, шаг номер один это вот уверенность в себе уверенность в компании шаг номер два это ваша целевая аудитория то есть ну вот давайте запишем да это вы сами вы сами вы сами то есть вы должны быть продукт продукта продукт продукта это же все, это ваш бизнес, да? ну, не целиком на 100%, но, как я тоже приводил пример, что, представьте, что у вас заправка, у вас Мерседес, например, бизнес-класса, который там 95-й, возможно, 98-й нужно заправлять, да? и у вас 95-й и у вашего конкурента 95-й, но ваша заправка за 10 километров, а у конкурента за 5 километров от вашего дома. Куда вы поедете? К вашему конкуренту заправлять машину, либо вы лишних 5 километров проедете и э, заправите в своем бизнесе, потому что, ну, в своей заправке, потому что у вас есть ценность вашего бизнеса. Вы вложили в него кучу денег, энергии, времени, идей, эмоций, у вас огромные цели, и что вы будете их свое конкурентно питать, либо вы все-таки поедете своим топливом заправите. Поэтому тут, ну, знаете, вопрос исчерпан. Поэтому вы должны быть продукт своего продукта. Второе, вы должны знать свою целевую аудиторию, кто идеально подходит для вашего продукта и кто идеально подходит для вашего бизнеса. Кто? И поэтому, когда вы будете знать вот эти моменты, вот эти тенденции, не нужно предлагать бизнес тем, кому не нужен бизнес, не нужно предлагать косметику тот, кто не красится и не интересуется косметикой, не нужно предлагать здоровье, кто не следит за своим здоровьем, не нужно обогатить всех, и не нужно сделать счастливых всех, если они сами не хотят. Вам нужно уже идти на готовый рынок, и интернет, слава богу, это позволяет, то есть он, вы, вы можете рекламироваться, вы можете на форумах, вот если ваш, ваша целевая аудитория мама в декрете, пожалуйста, тусуйтесь в группах, тусуйтесь на форумах, где мама в декрете обсуждают свои проблемы, обсуждайте вместе с ними их проблемы и потом предлагайте их решение. Но не сразу, то есть начните диалог, начните выстраивание отношений. И люди сами будут приходить на ваши странички, смотреть, кто вы есть, что вы предлагаете. Но тут опять же нужно правильно оформлять свои странички, никакого спама, никаких баночек, потому что должна быть интрига, должна быть, должна быть какая-то изюминка. Кому полезно было то, что я рассказал? Молото-перемолото, но в любом случае. Вот это первые два шага, которые нужно застрять внимание вообще на любом старте бизнеса. Абсолютно на любом старте бизнеса. И только потом уже, например, распыляться на что-то либо иное, другое. Да? То есть уже на масштабирование, на продвижение. Если вы не стали продуктом своего продукта, если вы не знаете, кто ваша целевая аудитория, Кому нужен ваш бизнес, кому нужен продукт и кому вы можете быть полезны, а, ну, бизнес строить бесполезно. Абсолютно бесполезно. Вы рано или поздно с него уйдете, если вот не поработаете над этими двумя первыми шагами. А ваша целевая аудитория, зачастую вот для того, чтобы мозги не парить в последнее время я рекомендую, это вы сами. Да? То есть это токен вы были до сетевого маркетинга и э, то, кем вы являетесь сейчас. То есть если вы там мама в декрете в прошлом и, и, и теперь, ваша целевая аудитория мама в декрете и ваша целевая аудитория это сетевики, потому что вы уже сетевик. Потому что вы знаете, с какими проблемами они сталкиваются, как сетевики, так и маму в декрете и теперь ваша задача стать тем человеком который решает проблемы этих людей предоставляет какую-то ценность предоставляет какой-то ценный контент для того чтобы человек например, прочитав либо внедрив использовав то что вы рекомендуете вы стали для этого человека каким-то авторитетом каким-то экспертом за которым они начнут следить и у вас будет выстраиваться такая фан-зона да то есть вот как вокруг бузовой как найти сетевиков, которые думают о новом продукте? Как найти сетевиков, которые думают о новом продукте? То есть о новой компании? Как найти сетевиков? О продукте никто не думает. О компании, ну, всегда есть, например, процентов 20 сетевиков, которые ищут новые возможности. А на самом деле сетевиков немножко тяжелее выцеплять, чем, ну, не то, что выцеплять, а рекрутировать, чем обычных людей. Потому что все же. У всех же компаний идеально, у всех же продукт самый замечательный, у всех компаний самозамечательная до тех пор, пока они там вообще не погрузятся в свою яму. Тут, тут в первую очередь нужно выстраивать свой бренд, да, то есть вот как я и говорил, вы знаете, что, например, ваша целевая аудитория это а, сетевики. И сетевиков очень сильно, кстати, цепляют вот этот вот шаг номер один, когда у вас есть результаты, и вы можете этими результатами делиться. Вот продукт работает так, я был до стол после, я закрыла квалификации, вот, например, полгода назад я зарабатывал столько, а сегодня зарабатываю столько. И сетевиков это очень сильно цепляет, потому что вы должны понять, что 10-15 предпринимателей все маркетинг маркетингом только нормально зарабатывают, все остальные они в полной заднице находятся, да, то есть, ну, как бы, ну, так как и во всем бизнесе на самом деле, только 10-20% людей работают и получают результаты, все остальные только делают видимость, и поэтому... Вы должны стать для них примером, да, то есть вы показываете результат, что у вас есть результат. Во-первых, вам нужно работать на результат, да, то есть вам нужно принять пол, полную решимость, создавать результаты. И во-вторых, работать на сетевиков, то есть вот представьте, когда вы начинаете обучать конкурентов. И не думайте, что вы не экспертный, если вы в сетевом бизнесе месяц, да, хотя бы месяц, вы уже экспертный, чем человек, который только-только заходит в этот бизнес, и поэтому вы читаете какие-то книги, вы проходите какие-то вебинары, вы проходите тренинги, делитесь, делитесь в мир, делитесь в социальных сетях, создавайте контент, пишите, записывайте видео, проводите прямые трансляции, опросы создавать, проводите консультации, и вот давайте бесплатно то, чему вы обучаетесь, и большинство сетевиков, которые бы которые за вами будут наблюдать, будут находить для себя то, что без вас бы они еще бы долго бы не получили, долго бы не узнали об этой информации. И эксперт это не тот на самом деле человек, который берет с точки А и доводит в точку Б. Эксперт, который берет за руку и помогает сделать шаг первый вперед, быстрее, чем он бы, чем обычный бы вот сетевик, например, либо обычный человек, без вас бы долго бы шел к этому. А так вы убыстряете его результат. И, и, и, и так вот, вы утепляете аудиторию, потом вот предлагаете бизнес, да, то есть, например, раз-два э, в месяц вы можете косвенно писать о своем бизнесе э, на своей стене, не прямо, я приглашаю тебя в Oriflame, например, ну, как... нет, вы говорите, что вы набираете команду, что вам нужны профессионалы, э, что вам нужны адекватные, целеустремленные люди, то есть, вы прям описываете, кто вам нужен и кто вам не нужен, да, то есть, вы прям отталкиваете тех людей, которые вам не нужен в бизнесе, то есть, нам не нужны лентяи не нужны те те кого за яйца нужно постоянно тянуть и много много другое вы объясняете свою позицию вы прям воспитываете лидеров и показываете, что вот нужен лидер но на самом деле вот ага, заработок в 30 тысяч через год тоже замечательно вот но на самом деле, Екатерина, для того, чтобы сетевиков привлекать, нужно быть очень ценным на рынке. Для этого нужно начинать инвестировать свои мозги и обучаться у наставников, кто прям учит массово привлекать предпринимательство, бизнеса через интернет. Потому что это тренд, например. А люди любят смотреть, особенно сетевики, что новенькое, да, то есть за чем-то новым и за трендом. В Особенно сейчас вот бум, это переход сетевого бизнеса в онлайн. И нужно вот в этом пытаться разобраться развиваться не то что пытаться, а развиваться, обучаться и обучать других. Самое главное, это научиться создавать приток, трафик, приток кандидатов на э, свою экспертность. А этому нужно, конечно, учиться. То есть, я там, например, за 2 минуты, я за 5 минут, за, даже за час, я не смогу объяснить, как, например, трафик настраивается. Да? То есть, это, например, реклама ВКонтакте, либо Фейсбуке, Инстаграме, в Одноклассниках, Яндекс, google То есть, это, это вот все обучение, которое... На самом деле иногда стоит месяц а, вот, пообучаться конкретно, но потом вы обеспечены кандидатом на всю свою жизнь. То есть у вас нехватки вообще в потенциальных клиентов и кандидатов никогда не будет. Вот, ребят, поэтому все, мы уже общаемся 30 минут, а не 15 минут. Все, ребят, пока-пока, встретимся завтра, приходите со своими новыми вопросами.